Всем привет! С вами Алексей Федорцов. И в этом видео мы рассматриваем кейс по настройке таргетированной рекламы в Instagram с нашим давным, давним клиентом, с которым мы работаем уже более года. Он занимается продажей жалюзи и их изготовлением. Сейчас из этого общего вида перенесемся в рекламный кабинет на скринкаст экрана монитора, где я подробно покажу результативность и покажу, каких результатов нам удалось добиться за это время. Если вкратце, то за это время по самым результативным кампаниям мы получили более 1400 лидов за это время. Но, ну, естественно, тестировали другие направления. И общая совокупность заявок с нашей совместной работы именно по направлению таргетированной реклама составила более 2000 лидов за этот год. Переносимся в рекламный кабинет, где посмотрим все подробности. Вперед! Итак, перейдем к результативности рекламы по привлечению клиентов на людей Мы здесь видим в рекламном кабинете большое количество рекламных кампаний. Мы сейчас сосредоточимся на самых эффективных из них. За все время работы мы, конечно, испробовали много направлений и трафик на сайт, и трафик на квиз, но самыми максимальными... Результатами обладают лидформы, формы которые мы используем по цели генерации лидов. Вот они. Если посмотрите, то общая результативность за весь период – это 1406 лидов получено. Вот такие, такая результативность по охватам, по показам. И средняя цена за результат – это более чем за год. Ну и сумма затрат. Мы потратили вот такую сумму – 8871 Доллар с копейками, 44 цента. Давайте перейдем, по, пройдемся по группам объявлений и посмотрим результативность в разрезе, в разрезе каждой из них. Вот, общее количество рядов. И вы видите, что здесь мы тестировали много подходов. Каждая из групп объявлений олицетворяет собой отдельную аудиторию и отдельную подачу, в которой используется несколько разных креативов. Сейчас видите, что самые максимально эффективные компании – это у нас вот они. Да, одна принесла 729 лидов, другая – 606 лидов. И мы еще запустили экспериментальную новую компанию с новыми креативами. Это недавно, в пределах месяца мы ее запустили, вернее, в конце декабря. Получили по ней 8 лидов, и по ней будем масштабироваться. Получили по ней более а, хороший результат. Если мы перейдем в сами объявления и по креативам посмотрим результативность, то вы увидите, что у нас вот результаты. И при таком бюджете у нас а, стоимость лида а, в одной из групп а, 2 доллара. Это в среднем в три раза меньше, чем в предыдущих рекламных кампаниях, которые, естественно, имеют статистику за более длительный период. И там были спады, падения и подъемы. Все шло от рынка, то есть вся статистика в течение года. С октября прошлого года до сегодняшнего момента. Вот. Но это новая компания, по ней результат есть получше, но не факт, что на таком длительном периоде они как-то поменяются. Скорее всего, результаты тоже выровняются. Но сейчас мы запустили новые креативы и хотим посмотреть результативность, поэкспериментировать, как они будут конвертироваться в сделку. Лиды прямо отсюда поступают в CRM-систему Bittrex 24 заказчика. И выглядят они следующим образом. Вот так вот. Заполнение CRM-формы, контактные данные и так далее. Вот Как видите, большинство а, сделок, которые есть в CRM-системе, это именно с таргетированной рекламой в Instagram. И смотреть по результативности по статистике. Я уже публиковал в, во ВКонтакте, каким образом, а, по каким рекламным каналам разделяется результативность, и можете увидеть, что Инстаграм дает максимальную результативность на вложенные средства именно в этой нише в производстве и продаже жалюзьи. И дальше идет Авито, дальше идет Google AdWords и потом уже остальные рекламные каналы. Ну, естественно, без учета тех, которые приходят по рекомендации. А если посмотреть по диаграмме, Нашу результативность а, конкретно по этому направлению только по генерации лидов и исключить все а, трафики на квиз, трафики на сайт, а, по конверсиям и так далее, то мы можем лицезреть вот такой вот прекрасный график, как у нас в течение года. Видите, вот с 24 ноября да, мы начали а, показы в прошлом году. И в течение года а, у нас результаты колебания. Здесь видно на графике явно выделенные пики. Это а, начало сезона. Да, вот. а, с, в марте начались колебания, и потом уже май, июнь, июль, и потом уже потихонечку пошло на спад. И то же самое, видите, по стоимости льда. Ну, сначала мы там экспериментировали много, да, у нас стоимость следа прыгала то вверх, то вниз. А в период максимального спроса у нас стоимость следа упала, потому что мы вычислили максимально эффективную формулу. А потом начала медленно повышаться, медленно, медленно повышаться. А это связано в основном с тем, что аудитория имеет ограниченное количество. А, Гео-Краснодар. Краснодарский край мы даже не работали, потому что заказчику удобно работать именно с теми клиентами, которые находятся в городе Краснодар, остальное нерентабельно. При среднем чеке 12 тысяч рублей а, максимальная результативность происходит именно по городу Краснодар. Если посмотреть по демографии, то, то вы увидите, что максимальная целевая аудитория это вот возраст от 25 до 45 лет. И а, аудитория делится практически пропорционально, но женщин больше. Он 66%, мужчин 34%. Мужчины а, выходят подороже. Что касается плейсментов, то вы можете увидеть, что Instagram впереди планеты всей, а, но из Facebook также поступают значительное количество лидов. То есть вот а, если посмотреть, то 187 лидов у нас пришло с Facebook, и а, это значительная часть, которая, кстати, большая часть из них конвертировалась в сделку. Если мы проведем краткий экспресс-анализ по максимальной результативной группе объявлений, вот где у нас 729 лидов через спектр рекламного кабинета Facebook – то мы можем увидеть, каким образом колебалась конкуренция, доля пересечения в аукционов, и что мы тут видим. Конкуренция на аукционе присутствовала, видите, да, вот особенно в жирных местах. И вот тот момент, который я вам говорил, мы уже в принципе аудитории начинаемся показывать по второму разу частота показов, ну даже не по второму, да, вот по третьему разу мы уже показываемся одной и той же аудитории, и от этого стоимость льда повышается, поэтому мы время от времени предпринимаем взбодрение аукциона, мы просим заказчика снять нам новые креативы, даем им небольшой небольшое техзадание, и вот в последнем эксперименте да, хороший показали результат. Именно потому, что аудитория видит новые креативы, свежие решения, баннерной слепоты у нее уже нет, потому как старые отработанные креативы, которые давали хороший результат, мы потихоньку от них отходим и берем в работу новый. И это позволяет нам получать на ту же самую аудиторию лучший результат. Не всегда получается быстро взять и отснять хороший материал, но примерно вот сколько, в течение трех месяцев выезды снимались, и нам скинули несколько вариантов. Мы на основании их сделали отличные креативы, которые хорошо зашли. Вот такая результативность у нас. Прошлись с обзором по этому кейсу. Опять же, мы брали не все результаты, а именно те результаты, которые были по генерации лидов. И за год мы настреляли 1406 лидов по сегодняшний момент. И продолжаем работать в направлении оптимизации и улучшения рекламных кампаний.